И снова здравствуйте! Сегодня у нас в гостях детский стоматолог, который будет отвечать на вопросы про всякие детские вопросы, связанные с зубами, и в своем вступительном слове, да, я хочу сказать, что я очень благодарна Ирине в первую очередь за то, что Ирина очень чуткий человек, и она уделяет именно взаимодействию с ребенком огромное количество времени. То есть она, прежде чем приступить к лечению зубов, сначала с ребенком знакомится, совершает разные, там, рассказывает разные истории. Итак, к нам присоединяется Ирина. Здравствуйте! Ура! то я Так, Ира, скажи... Здравствуйте. Здравствуйте, слышно меня? Так, Ира, я начала да. знакомство с тобой с того, что... Я расскажу историю, как мы в первый раз пришли к тебе на прием с Мартином. Да, я, кстати, очень... А -а -а. Мартин такой мальчик ранимый, <с -с <Tottenham> и он боится, конечно, всяких манипуляций врачебных но время от времени, уже после нашего самого первого визита, он меня довольно часто спрашивает «Мама, а когда мы пойдем к зубной фее?». То есть ходить к стоматологу – для него практически праздник. Это, я считаю, большая, Ира, твоя заслуга, это просто победа, потому что любых других врачей, даже просто чтобы его послушали, он недолюбливает, скажем откровенно. Вот. И я помню, что когда вы пришли, ты ему и перчатку надула, и петушка из нее сделала, и показала всякие разные приборы. Расскажи, пожалуйста, об этой части твоей работы, как ты знакомишься с детьми, почему, и что тебе приходится преодолевать, как проходить через вот этот вот страх перед стоматологом детей. Я сейчас хочу, с твоего позволения, Аня, рассказать еще про, про мои взаимоотношения с техникой. Почему так произошло сейчас, что не с первого раза? Я вообще очень рада, что со второго это произошло. Мой шеф говорит, в общем, суть в том, что меня приборы очень плохо воспринимают. Видимо, потому что настолько сильное... ...что... Я есть? Нормально? Да, да. А, вот. И, и поэтому очень часто со мной что-то зависает, что-то отключается, какие-то электроприборы. То есть это нормально. Я к этому уже привыкла. А теперь, переходя к ответу на твой вопрос. Для меня дети — это не зубы, это прежде всего люди, которым я хочу помочь. И моя основная задача им нести на понятном для них языке всего возраста, что никто не собирается э, причинять им боль, э, дискомфорт и беспокойство, без надобности, да? что э, Просто э, есть вещи, которые нужно сделать, и когда понятным становится то, что будет, будет э, с человеком делать, то тогда э, ребенок доверяется и расслабляется. Но тут зависит от возраста, от темперамента ребенка, э, модель твоего поведения. Нету одной модели. Вот, вот я делаю только так и никак по-другому. каждому ребенку свой подход. Например, вот Мартин, когда пришел, мне, кстати, знаешь, что было интересно? У тебя же был очень большой список докторов. Конечно. Как ты проинтуичила? Ну, не знаю. Ну, как, я же по отклику все делаю. То есть это Поэтому... мне. уровне подсо... Конечно, да. А, Мартин, когда пришел, я не почувствовала, что он боится. Вот есть дети, которые э, запуганы уже mm -hmm. врачами, э, других специальностей. Да? Он пришел совершенно такой белый лист. Это и плохо, и хорошо. Для меня, например, легче бороться уже с формированным страхом, чем искать чистого листа. Под... Чтобы да, потому что тогда я, я уже понимаю, какие подводные камни, какие сложности могут возникнуть. Да? А, а когда ребенок первый раз на приеме, важно эти страхи не сформировать. То есть mm -hmm. вот это самое сложное. И чаще всего на первом приеме до карантина процентов 80 случаев был На первом приеме мы просто знакомимся. Знакомимся и составляем какой-то план, показываем те мероприятия, которые будут происходить на модели, на картинках. И только потом во второе посещение. Мы начинаем работать. Но вот сейчас, когда карантин, нам сказали минимизировать да, посещение любых докторов и любые социальные контакты. Поэтому нам приходится работать сразу. А, поэтому сразу приходится брать быка за рога и всю тяжелую артерию выставлять. Я этим... подумала, знаешь о чем? Что можно было бы в таком случае, знакомиться с, предварительно с пациентом по видеосвязи? Мне очень помогает моя страничка в Instagram в этом плане. Mm -hmm. Потому что, опять же, повторю, до карантина я выставляла видео, коротенькие видео каждого из приемов своих маленьких пациентов. Показывая сторис, родители говорят, ну вот смотри, вот мальчик, он, он такой же, как ты по возрасту. Или вот девочка, она даже младше, чем ты по возрасту. Вот посмотри, как это все происходит. Вот доктор рассказывает, вот доктор берет, вот доктор делает. И очень много кто со мной знакомится из детей через Инстаграм. У меня даже была одна такая история. Девочка нашла меня в Инстаграм показала мою страницу родителям и сказала: Мама, вот к этому доктору я хочу. Да. Но она уже ей было на тот момент 7, то есть она была достаточно осознанно. Но наши дети сейчас гаджеты достаточно рано начинают использовать. Поэтому Инстаграм достаточно простая система, чтобы ей пользоваться, да. У меня к тебе один короткий вопрос, и один. Тоже короткий вопрос, но где ты ответ. Какой самый младший у тебя пациент был? Год и 9 месяцев. Но это на добровольном приеме, то есть без общего обезболивания. На приеме с общим обезболиванием самый маленький ребенок на данный момент был год и 3. Mm -hmm. а, ну вот, так, кстати, к вопросу о том, какие курьезные случаи происходили со мной на, mm -hmm. и, с, и с моими детьми, а, когда пришла эта девочка, Лера, которая была год и 9 месяцев, она пришла зимой и не хотела снимать шапку. И пока ей мама снимала шапку, она въезжала таким диким ультразвуком, да, что Конечно, это было для нее э, и для нас, всех, находящихся в клинике, испытание. Я с ней знакомилась в коридоре. То есть если я вижу, что ребенок не настроен, ребенок переживает и нервничает, я его не заставляю в кресло садиться. Э, я вышла сама, вышла в коридор, пыталась с ней поговорить, мне ничего не получилось. Я говорю, ну, я даже посмотреть я не могу, давайте подумайте э, про обезболивание. Мама говорит, давайте мы попробуем еще настроимся и перейдем еще раз в гости. Они пришли еще раз в гости, и я опять вышла к ней. И она опять кричала какой-нибудь разлук, когда с, с нее, ее пытались раздеть. Да, я ей надула шарик, что-то. шарик ей совсем не зашел, я ей накрасила ногти, ногти тоже были. И тут в конце уже нашего, наших попыток я услышала, что мама общается с ней на английском языке. Мама преподаватель английского языка, и они общаются и на русском, и на английском. И я попыталась к ней обратиться на английском. Ребенка как будто, вы знаете, щелчок такой. Она сразу на меня первый раз посмотрела и сказала, хелло. А, вот, да, и, и теперь она уже моя пациентка полтора года. Мы ей до двух лет вылечили четыре передних зуба по одному зубу без, без наркоза. Сейчас мы лечимся вообще спокойно. Это человек, который приходит на прием в красивом платье и приносит с собой, чтобы не одевать бахилы, приносит золотистые пуфельки. Да? То есть э, тут вообще не угадаешь, на что ребенок отреагирует. Надо пробовать, и шаблоны никакие не вкладывать. Супер. Боже, какая трогательная история. Я аж расчувствовала. А еще с ней разговаривали, у меня такие есть резиновые куклы на пальчики, животные. И с ней разговаривали животные. Когда Лера уставала уже меня слушать, это такая, опа. Здесь из зебра. О, оказывается, еще и животные со мной могут разговаривать. Подумала, Лера. Оказывается, детский стоматолог. Кроме того, что должен быть детским психологом, еще и знать английский язык. Да, я, кстати, страдаю очень от того, что мой уровень английского ниже, чем Леры. <связывается> Потому что мне столько всего хочется сказать, и она тоже столько всего рассказывает мне на английском, что, да, я понимаю, что мне надо подтягиваться за ней. А это при том, что ей три всего. Да, круто. Ира, у меня вопрос такой, который я хочу тебе, чтобы ты на него развернуто ответила. Как ты видишь, да, у меня брекеты. А я слежу, я каждый прямой эфир слежу, как там что двигается. Да, профессиональный интерес. Я поставила брекеты без одного дня в 47 лет. И это был очень, конечно, осознанный мой выбор. Это был очень осознанный шаг. И э, у меня странные ощущения, и странные переживания, потому что, безусловно, они доставляют мне дискомфорт. Мне неудобно есть, и там иногда бывает, вызывает боль, где-то что-то царапается. Ну, в общем, это мало приятного, конечно. И мне их носить еще минимум год, а то может быть и два. Вот. Ну, как мы с моим врачом. Обсуждаем. И э, зубы-то мои кривые были с детства, они у меня целые, да, но кривые всегда были. И э, мне кажется, что если бы я надела брекеты в каком-то детском возрасте, то мне было бы гораздо тяжелее это все переживать. Сейчас это осознанный шаг, и я это делаю ради здоровья. И когда меня спросили, мне задали вопрос, Анна, а при чем здесь здоровье и брекеты? Вот я хочу, чтобы ты ответила на этот вопрос, где здоровье, где брекеты, и когда все-таки лучше это все делать. В общем, развернутый ответ про ортодонтическое да. лечение. Безусловно. Для любого ортодонтического лечения нужна мотивация. Мотивация ребенка и мотивация родителей. Потому что, как ты сама сказала, это процесс длительный и непростой, безусловно. Поэтому я за то, чтобы, ну да и вообще любой врач, за то, чтобы начинать это как можно раньше. Мы советуем показаться, если нет никаких ярких и острых проблем, которые именно сейчас беспокоят, показаться где-то лет в шесть, когда начинают прорезываться первые жевательные постоянные зубы, когда они провязываются за молочными зубами, ничего не меняется. Вот. И в 6 лет уже можно сотрудничать с ребенком и объяснить ему, зачем это нужно. И в таком возрасте э, лечение происходит гораздо быстрее и совершенно на других аппаратах. Э, я люблю аппараты несъемные, э, потому что когда ребенок имеет возможность носить или не носить, если это вызывает дискомфорт, он выберет второе чаще всего. Очень мало э, детей с высокой мотивацией объяснить, зачем это тебе нужно, потому что в 40 у тебя будет болеть сустав, но как-то это не аргумент. Да? Ровные зубы сейчас дети хотят э, вот в переходном возрасте. И, кстати, не столько ровные зубы, как брекеты. Потому что mm -hmm. это сейчас стало модно, модно. и они, и они э, даже просят специально металлические брекеты с яркими резинами для того, чтобы было видно. Совершенно верно. Но, безусловно, э, если уж дело доходит до брекетов, доктор должен объяснить, что это э, должно улучшить твою гигиену как минимум в три раза. Потому что чистить зубы нужно после каждой еды, вычищать межзубные промежутки нужно специальными щетками. На это гораздо больше уходит времени. И если ты этого не делаешь, то это, от этого будет больше вреда, чем поздно, Потому что там, где не вычищается еда, соответственно, возникает кариес, то есть это не брекеты, говорят, вот брекеты вызывают каризм, это не брекеты вызывают каризм, это отсутствие надлежащей гигиены вызывает каризм. Поэтому мне нравится, когда аппарат ставится точечно, еще на молочные зубы, расширяется челюсть быстренько за 4 месяца, и потом э, там, этот аппарат носится определенный период для того, чтобы стабилизировалась ситуацию. Вот. Ответ на вопрос, когда в 6 лет нужно оказаться ортодомкой. Если Бывают случаи, когда это нужно сделать раньше, но это частные случаи, их не затрагиваем. А, вопрос был у Ирины по поводу того, брекеты или элайнеры. Опять же, возвращаюсь к тому, что элайнеры это такие пластиночки пластиковые, которые можно снимать и одевать. Мальчиков подростков, мотивированных выравнивать зубы, э, я не знаю. Ну, вот честно. Их все усказывают. И у меня даже есть дети-подростки, которые э, говорят, а зачем чистить зубы? Я приду, к тебе раз в полгода, ты мне полечишь. А для того, чтобы у меня не вонялось э, я у меня есть ополаскиватель, жвачки, пшиковки. Вот. Да. А поэтому, если... Я считаю, что если ребенок не мотивирован на сложное ортодонтическое лечение брекетами, то лучше этого не делать. Потому что вы не будете ходить за ним с ершиком и вычищать ему в 13 лет зубы каждый раз. Да? И вы не застрахованы от того, что ему захочется съесть пиццу, а пицца твердая, отколится брекет, придется опять идти что-то приклеивать, там, или какие-то погрызть сухарей. В общем, это все нюансы. Поэтому, мне кажется, чем раньше, тем лучше. Но вот и был еще такой вопрос по поводу того, как добиться того, чтобы избежать вот необходимости ношения. Да. Что влияет на то, что зубы становятся кривыми? Во-первых, носово отсутствие носового дыхания, когда ребенок дышит через рот, а это частые респираторные заболевания, заболевания эм, аденоидов, увеличенные аденоиды, миндалины э, все это ведет за собой то, что челюсть сужается, и небо становится высоким. Получается, не хватает места для прорезывания постоянных зубов. Кто да, бы поэтому мог подумать. Да. Прямо По... от противление, да. Поэтому очень важно следить за, то, за тем, чтобы ребенок дышал носом. Ставим скармливание. Когда мы кормим грудью, у ребенка тип глотания называется континуи. Нижняя челюсть отбегается назад, губа уходит назад и создается вакуум мышцами щек и нижней губы. И ребенок таким образом высасывает из соска молоко или из бутылочки смесь. Когда появляются первые зубы, тип глотания переходит на соматический. То есть это так, как мы глотать должны в обычной жизни. Вот проверим, когда мы глотаем, у нас мышцы не должны двигаться. Mm -hmm. Если когда ребенок глотает, напрягается подбородок, напрягаются мышцы носогубные, да, мышцы круговые, круговая мышца рта, это значит, что у нас есть какие-то проблемки. Это значит, что их уже можно... Решать и думать, как их решать. Я не против длительного грудного вскармливания. Да? Вы можете кормить хоть до школы. Но вы должны быть готовы к тому, что это повлечет за собой какие-то последствия. Если у школы, у ребенка это значит, что он готов уже другую пищу воспринимать. Это значит, что он готов живо. А длительное грудное вскармливание – Делает ребенка ленивым, потому что он не прилагает усилия для того, чтобы переживать 600 нет роста челюсти, и опять же не создается место для перерезы постоянных зубов. Ну, это все, кажется, так далеко. Вот он только грудь ел, какие постоянные зубы. А это начинается вот с самого, самого первого э, дня рождения ребенка. Формирование, еще... да, я понимаю, да. Формирование и... челюсти и вот этого глотательного аппарата в целом. Да. Еще э, вопрос по поводу бутылки. Вот для меня это было недавно откровением достаточно. Когда у нас нет возможности грудного вскармливания, и мы э, формируем ребенка искусственно. Получается, что мама держит э, всегда бутылочку одной рукой ведущей, левой или правой, да. потому что другой рукой держать неудобно. Поэтому часто формируется асимметрия, потому что только одна часть участвует в акте глотания, только с одной стороны. Из тех случаев, которые я знаю, я ставлю твердое да. Ну, то есть, да. Вот, понимаете, то есть это очень-очень много факторов, которые, которые мы даже не придаем значения с самого начала, а уже формируем, закладываем у ребенка неправильные привычки. Возвращаясь к длительному грудному скармлению, немножко перескочу. И опять же, вопрос по поводу того... Есть ли взаимосвязь длительного грудного кормления с возникновением кариса? Смотрите, какая ситуация. Когда мы кормим грудью, мы понимать должны, что грудное молоко это не вода, это еда. А углевод. Углевод это питательная среда для развития микроорганизмов. То есть микробы очень любят булочки кашки, которые липнут к зубам, сладости, да, углеводы. Если их не убрать с поверхности зубов, то создается благоприятная э, обстановка для того, чтобы кариес начинался. Есть специальные салфетки для гигиены зубов, которым, если вы кормите, вы потом берете 3 секунды вытесные зубы, пожалуйста, Просто и, и все в порядке. Если у вас ребенок живет на груди всю ночь, то не мудрено что возникнут какие-то проблемы. Ира, зачем брекеты? Еще хочу, чтобы ты ответила все-таки. Как связано? Брекеты зачем? и суставы. А, есть очень сложная такая наука, называется гнатология. Я в ней честно тебе скажу, ничего не смыслю, но я знаю основные постулаты. Зубы должны для того, чтобы функционировать правильно, должны правильно соединяться. А зубы, как известно, у нас находятся в челюстях, а сустав у нас... Он продолжение, грубо говоря, да, нижней челюсти. Соединяет нижнюю челюсть и способствует тому, чтобы мы открывали, закрывали рот и обрабатывали пищу. Если наши зубы не соединяются правильно, это значит, что они не могут правильно э, распределять нагрузку и давление. Это значит, соответственно, что сустав тоже перегружен. и Неправильно на него распределяется давление. Это может вызывать щелчки, это может э, вызывать боли. Э, много всяких случаев, которые связаны с э, э, суставом, и неправильным положением зубов в челюсти. Поэтому любое ортодонтическое лечение – это залог здоровья. Я даже больше скажу, правильное ортодонтическое лечение меняет осанку. Если зубы правильно стоят, наш сустав – Атлант, который, не сустав, как правильно сказать, на Атланте позвонок. у нас, позвонок, да, позвонок. на Атланте у нас держится вся голова, и если правильно со... есть соотношение верхней и нижней челюсти, то э, атлант становится правильно, э, голова наша не уходит вперед, соответственно, мы не э, плечи не уводим вперед, и наша осанка становится ровнее. То есть, опять же, зубы это не только голова, лицо и красота, как мы привыкли думать. Зубы это, это часть нашего тела, которая взаимосвязана между собой. Вот я зачем, зачем ортодонтическое лечение? Для общего соматического здоровья. Да, я подумала о том, что если бы я раньше этим занялась, может быть, я была бы здоровее. Я, конечно же, и так неплохо э, сохранилась, но... да, э, всё придёт в свое время. Э, тогда, когда... Когда рождается вот потребность, тогда появляется возможность, и тогда хочется это делать. Сто процентов! У меня возникло вот это вот ощущение, что я больше не могу терпеть. То есть я хочу закрыть этот вопрос уже, и для меня это прямо стало очень важным, и я решилась на этот шаг. Ну что? Задаю вопросы тебе от наших читателей. Как быть, если молочные зубы не считаются, а коренные растут? Ну, а что так, делать? Это чаще всего связано вот с дефицитом места в челюсти. И для того, чтобы понять, как все далеко зашло, конечно, хорошо бы сходить к стоматологу и сделать рентгенов. -сосим. И если на снимке мы увидим, что корни молочных зубов рассосались, ну, можно пустить это не, э, э, на самотек и сказать mm -hmm. это, чтобы он шатал. Если же мы видим, что корни не рассосались, то тогда, конечно, нужно, чтобы доктор помог. И тогда постоянный зуб чаще всего станет на свое место. То есть нужно обратиться к доктору, не надо заниматься самолечением. Самолечением, да. Ира, лечение зубов у маленьких детей под наркозом. Угу. Про вот я, пожалуйста. я очень люблю эту тему, потому что у нас у родителей очень много блоков по этому поводу и страха. Потому что все воспринимают наркоз еще с призмы, я не знаю, 20-летней давности, возможно, эти страшилки. Может быть, чуть больше давности эти страшилки о том, что э, наркоз влияет на головной мозг, на сердце и так далее, и тому подобное. Сейчас на данный момент используются препараты, э, минимально щадящие для организма. Но, опять же, это не просто поспал и проснулся. Наш анестезиолог очень любит говорить, Нету ни одного абсолютно без, безопасного медицинского препарата. Ни одного. Каждый препарат, будь то антибиотик, антигистаминный, э, гормональный, имеет ряд своих показаний, противопоказаний, и есть там перечень осложнений. То есть если я вам скажу, что вы придете, я раз-раз, он газиком подышит, потом проснется, как ни в чем не бывало, нет, такого не будет. Лечение под общим обезболиванием – это очень ответственный шаг. Но мы идем вот тогда, когда понимаем, что по-другому мы решить ситуацию не можем, потому что и у нас в стране, и в других цивилизованных странах насилие над личностью запрещено. Если я понимаю, что я с ребенком договориться не могу, а зубы необходимо лечить, то наш выход – это лечение под общим обезболиванием. Вот таким вот. Все это тщательные подготовки требуется, требует. Есть анализы, которые необходимо сдать для того, чтобы пройти лечение под общим обезболиванием. Их оценивает врач-анестезиолог. Он смотрит э, на все показатели, он допускает вас или не допускает, потому что это его ответственность. Э, как себя будет чувствовать ребенок во время операции и под ее. Э, э, Мы, конечно, убиваем много зайцев в таком случае. Мы решаем большое количество проблем э, за один раз. Показаниями проведения лечения в общем обезболении является не только маленький возраст, является большое количество разрушенных зубов, является различного рода патологии нервной системы, когда ребенок не может в каких-то обстоятельствах сидеть долго, держать открытый рот, контролировать себя, то есть дети с задержкой психоэмоционального развития, дети с поражением центральной нервной системы, такие как ДЦП, э -э они э -э нуждаются в лечении под общим обезболиванием для того, чтобы лечение было качественным. То есть откуда пошло, э -э вот пломбы на молочных зубах долго не держатся. Вот откуда что? Если ребенок не готов, то, что бы я ни делала, в слюнях пломба держаться не будет. Я лечу детские зубы точно так же, как и взрослые, ты видела, все ну, прибомбасы, все стоит да. во рту. Он, если он готов, да, это дискомфортно. Когда кламер стоит на зубе, когда анестезию проверить, это малоприятно. Но есть и люди, которые дети маленькие люди, которые готовы с этим сосуществовать и как-то переключаться, а есть, которые не готовы. Опять же, это может быть в любом возрасте. Сейчас у меня на данный момент самый взрослый ребенок, которого я лечила под общим обезболиванием, 11 лет. Ребенок с подчеркным страхом, которого несколько раз пытались лечить в удержании. И объяснить... И объяснить ему, что я не буду такая, как они, я могла только посредством того, что я сделала исключительно то, что я обещала. Я даже больше не скажу: мы маску с договаривались, 40 минут, одеть. Он говорит, подожди, подожди, подожди, я не умру. Подожди, подожди, подожди. А вот что я почувствую, когда я буду вдыхать? А он как? Он задал миллион вопросов. Я на них все ответила. Потому что я понимаю, что он в таком возрасте находится. Что я не буду насильственно там, на него маску. Mm -hmm. Что это все заполнится да. И что это все потом еще в большие какие-то проблемы вылезут. Да. То есть есть да. такой страх. Есть. И как бы это для многих не звучало смешно, но есть взрослые люди, которые э, советской медициной настолько э, ударены. Да, что, именно что, что ударены, травмированы. Травмированы, да, что взрослых людей приходится лечить под общим обезболиванием, удалять зубы под общим обезболиванием. Потому что есть люди, которые теряют сознание от, от анестезии просто что настолько это эмоциональная концентрация, что человек уже просто не может с собой совладать взрослый А что мы можем говорить про ребенка? Да, Ира. М -м -м. Вопрос такой: если ребенок почистил зубы, а потом очень захотел съесть перед сном яблоко, стоит ли чистить зубы снова? Можно сполоснуть рот просто. Mm -hmm. Яблоко тоже касается кефира, молоко, да? Нет, всякое ну, такое. кефир немножко более вязковатый и mm -hmm. молоко я вообще, я вообще молоко не рекомендую пить в больших количествах, потому что молоко слизообразующее. Mm -hmm. Дети, которые часто пьют молоко, у них вот очень много с дыханием проблем. Вот потому что накапливается в, в гортани, на миндалинах слизь и, и тяжелее дышать. Я вообще молоко не очень жалую. Больше а, кисломолочную рекомендую. Да? То есть, кис да. можно, да? не по-другому да. да. Хорошо. И вот такой вот вопрос. Дочь родилась с двумя нижними зубками, из-за чего это может быть? И какие последствия могут быть? Может, есть такой опыт или такие пациенты, какие мои действия как родители, а кроме наблюдать каждые полгода. В одной стоматологии сказали, что нижние зубы у нее без эмалий. Такое возможно. Они действительно у нее желтоватые, скошенные, немного и маленькие очень. Хотя верхние беленькие, большие зубки. Вообще, это нужно это для видит. начала понять, сколько ребенку сейчас месяцев. Вообще зубы, которые с рождения, они удаляются. Mm -hmm. вот потому что у ребенка при рождении зубов быть не должно. Это сверхкомплектные такие зубы, которые периодически, ну, случается такое в нашей практике, они вообще должны удаляться прямо в родон, потому что они мешают э, есть, э, вероятно, ну, опять же, сейчас, когда, если уже верхние зубы прорезались, я так понимаю, что это ребенка уже больше шести месяцев, может, даже чуть больше. Это значит, что ребенок уже понимает, что с ним происходит, ориентируется в пространстве, и просто так с букты барахтой удалить ему зубы тоже будет не слишком правильно. Зам... Уже время такой, э, э, такой манипуляции, уже время прошло. Как дальше? Но ну, нужно следить за ситуацией, и нужно понимать, что, скорее всего, эти зубы, которые были при рождении, они сменятся на, на другие, вероятно. Но это так, это, знаешь, как, как гадать на кофейной гуще. Я правильно поняла этот вопрос, или Я поняла. Да, То надо есть, смотреть, я поняла. Да, когда бывает такое, когда зубы есть при рождении. Если зубы есть при рождении, их надо сразу же удалить. Тут такой вопрос, я думаю, что даже я могу на него ответить. Даже после чистки зубов идет э, запах изо рта, ей четыре года как быть. Я думаю, что это нужно гастроэнтерологу и вообще все сделать анализы, сдать анализы, пос посмотреть, да, Ир. Это может быть это не только... и нос. Даже можно далеко туда не заглядывать, это может быть ротовое дыхание, это может быть миндалины, адедноиды, это может быть кишечник, это может быть желчный. И это может быть банально заостревание пищи между зубами. То есть мы должны mm -hmm. понимать, что даже детям маленьким, если у них плотно стоят зубы, нужно чистить зубы нитью между зубными промежутками. Потому что щетка вычищает только три поверхности из пяти. Mm -hmm. Ира, а вопрос вообще с какого возраста? И чем и как чистить зубы? Вот, как только зубы прорезались, какие зубные пасты, какие зубные щетки, все вот это. Я вот. тебе да. даже больше чистить рот, надо еще до того, как прорезались зубы. Есть питание, опять же, салфетки, про которые я уже сегодня. После того, как кормили ребенка, когда это а, большой обильный прием пищи, Опять же, с десны вытерли этими салфеточками. Это формирует благоприятную атмосферу для прорезывания зубов. Правильную микрофлору. То есть там не задерживаются углеводы, там нигде никакие молочницы, ничего за щеками, за мягкими и большими не остается. Опять же, это три секунды, пока нету зубов. Вытерли из свободной гулятии. После того, как прорезались зубы, после еды, опять же, мы взяли веточку, опа, пальчиком это так, и вытерли. Опять же, это быстро, легко, когда уже появляется чуть больше зубов. Опять же, кому-то щетки нравятся, а кто-то щетки не признают до того, как там не прорезались все зубы. И можно салфетками пользоваться. Щетка. Щеткой мы пользуемся с минимально длинной щетиной. То есть коротенькие щетинки и максимально густой. Чем больше в пучке будет щетинок, тем лучше качество очистки будет. Щетка должна быть по возрасту обязательно. Но мы ее должны экспериментальным путем проверить. Она не колет она не режет. Это тоже может вызывать непринятие процедуры чистки. Щетка, написано на ней средней жесткости, или мягкая. а ты дотрагиваешься и понимаешь, что это просто леска. -то. То есть на этом тоже не происходит на щетке, кажется. Но на самом деле это важно. По поводу пасты, паста индивидуально подбирается и по возрасту, и по региону. Где мы живем, и потому какие возможные трудности э, и проблемы э, есть у ребенка. Это все очень -очень у интересно. моего ребенка трудности и проблемы это вкус зубной пасты. Купила ему шоколад с шоколадным вкусом, и он ей чистит. Вкус это это только приманка. Главное, очень Конечно. важно, чтобы не было э, суды, чтобы не было абразивных средств, чтобы не было вспенивателей, да? То есть вот как это паста не пенится? Это хорошо, что паста не пенится. Это значит, что она... Э, приближена натуральный За счет чего она будет чистить? Скорее всего, за счет ферментов каких-то. Ферменты рассчитают э, остатки пищи, помогают а щетка помогает их очистить. Это тоже желательно консультироваться с врачом. Нет одной пасты в масс-маркете сейчас, которая бы мне нравилась. Мне вот нравятся специальные пасты, которые продаются в магазинах, которые занимаются гигиеной. Вот в Европе есть выбор, да? но у нас таких паст, которые... В общем, нужно оценивать ситуацию каждого конкретно. Ирочка, я тебя тут попрошу, напишешь, пожалуйста, пост, какие зубные пасты в Европе ты рекомендуешь? Потому что, у, у кого, во-первых, нас смотрят люди из самых разных стран, и наверняка у них есть возможность купить э, специальные зубные пасты, ну, и у меня тоже есть возможность покупать зубные пасты в Европе. У нас Судор, которые доставляют из Европы. То есть можно очень просто это сделать. Даже не бывая там, можно купить. Вот тем более. Вот напишешь пост, какой пасты чистить зубы, да? Вот, Аня, это так индивидуально. Я могу написать, что мне нравится, да? но а дальше, кому-то это подойдет, а кому-то эта же паста в том же возрасте, как и живущем в другом городе, не подойдет. — Ну паста уж это такой продукт, который уже можно как-нибудь попробовать, если а не 4. нравится. Это не такое, чтобы, такая покупка века. Так, Ира, Ира, вопросы сейчас. Интересно. Пока Тут ты... Был интересный вопрос. Вопрос, ты от меня. Сейчас. Пока ты ищешь вопросы, я расскажу про... У меня понравился вопрос, как заставить двух с половиной летнего ребенка чистить зубы. Я вообще... Да, э... Ставить не актуально в данном случае. Тут, во-первых, нужно приучить к регулярности проведения процедуры. То есть не всем нашим детям нравится мыть голову, стричь ногти. Но мы понимаем, что это нужно. А почему чистые зубы могут... Мы же не можем 4 недели не мыть ребенка или не стричь ему ногти. А почему мы считаем, что это нормально, если мы не будем чистить ему зубы? Зубы нужно дочищать ребенку в среднем до 8 лет. Почему? Потому что чист зубов это мелкая моторика. Это соизмеримо с письмом. Если ребенок может взять в ручку ру, ручку в руку и написать слово, не отрывая руку прописными буквами, это значит, что его мелкая моторика готова к тому, чтобы самостоятельно чистить зубы. Другой вопрос мотивация. То есть движения должны быть выметающие от десны к краю зуба. Верхние зубы, сверху вниз, снаружи, изнутри, пожевательной поверхности, В нижние, снизу вверх. Для маленьких детей э, можно использовать круговые движения, да? когда еще не все зубы прорезались, когда еще можно десну травмировать. Вот. можно использовать круговые движения. Есть очень много разных методик, но вот методика, о которой я рассказала первой, дети ее воспринимают наиболее почему-то, ну, мои дети, дети, которых я вижу, наиболее правильно выполняют чистку зубов по этой методике. Вот. Для того, чтобы приучить ребенка, нужно каждый день, утром и вечером, заходить с ним в ванну, самому себе чистить зубы, давать ему щетку, чтобы он чистил, а потом брать щетку и дочищать ему зубы. У каждого ребенка может быть разная мотивация. Кто-то может лежа лежать на диване, смотреть мультик, родитель в это время ему будет чистить зубы. Кому-то интересно это делать с электрощеткой, и сейчас в электрощетке есть приложение, которое кормит дырка. Вот как там огочи у нас были. Вот сейчас есть такие приложения, что вот если ты почистил зубы правильно со всех сторон, щетка это, за этим следит, приложение за этим следит. И если э, все правильно и все классно, Тогда ты зарабатываешь какие-то баллы, на которые ты можешь что-то своему сберку купить или что-то он может сделать новое. Да? Это увлекает. Но, опять же, как практика показывает, не у всех и ненадолго есть календари которые мы ну, много кто выпускает Календари, которые мы с моей любимой подругой коллегой выпустили это календарь гигиены на год это не просто календарь мир особо зубастых это стихи про разных животных и про особенности и строение их зубов Мартин рекламировал, ну, твой. Да, да. Я, как он рассказывал. Вы параллельно можете и узнавать что-то новое, да, и контролировать этот процесс ребенок будет закрашивать. Каждому ребенку нужно... Найти свою какую-то лазейку. Часто у нас бывает, сначала мы пользуемся чем-то одним, потом чем-то другим, потом переключаем на что-то третье. Много кого впечатляет индикатор для окрашивания налета, когда зубы становятся сине-фиолетово-розовые, там, где они не очищены. Это такой шок. Вот они же были желтенькие, беленькие, и налет не было видно. А тут оказывается я вот где не почистил много где. Ну, то есть нужно заходить с разных сторон. Нету опять же идеального подходящего для всех варианта. Но самое главное, тут это ключевое слово заставлять, это, не заставлять. Ну, Ира, я же. нашла вопрос, который я хотела, хотела mm -hmm. задать, но я перед этим хочу, хочу, я вспомнила, ты говоришь, детям не нравится, когда стрижем ногти, там, да, чистим зубы, стрижем ногти, мою голову, я вспомнила, Мартин был ну, совсем маленький, там еще, и говорит, мама говорит, а я ногти не грызу. я говорю, молодец, на ногах молодец потому что я уже большой. Я говорю, да, и не достаю. Такая была смешная история у Да. Вот вопрос такой, можно ли заразить кариесом три поцелуя? Вот. Или через столовые приборы? Ну, скажем так, Вероятность передачи инфекций таким путем существует. Но mm -hmm. больше, если вот, скажем, мама, у которой во рту взорвалась атомная бомба, дует на еду или, как я вижу, меня, я просто теряю сознание от этого, когда соска упала, мама подняла... Облизала и дала ребенка. Я тоже, да, у меня похожая реакция. То есть мы свою микрофлору заселяем в полость рта ребенка. Да, это вероятно, если у вас э во рту э есть кариес в большом количестве. В большом количестве. Ну, ну, как бы ничего нельзя исключать, но чем больше микрофлора ваша, тем чем больше количество болезней бактерий у вас, тем больше вероятность их передачи к высшим Ира, вопрос: белый или желтый? Вот желтый цвет зубов. Стоит ли с этим что-то делать? Я так поняла, что этот вопрос задавала взру... ну, э, девушка по отношению к себе. Uh -huh. что там был вопрос о том, что вот даже внутреннее отбеливание не помогает, да, врачи говорит. разводят руки. Сейчас есть... Прекрасное направление в стоматологии называется эстетическая стоматология. Если отбеливание не помогает, значит снимается немножко сверху то, что вам не нравится. И сверху э, виниры или коронки э, безметалловые, полукоронки, которые сделают ваши зубы красивыми и белыми, если вы из-за этого комплексуете. Ну, есть люди, которым абсолютно все равно, да, их есть, есть. Ну, как бы их не, не слышают. Да. А есть люди, В этом которые... плане я всегда, знаешь, я всегда смотрела в зеркало и думала, елки, у меня зубы всегда были целые, белые и кривые. Ну, вот с этим вопросом, с кривизной и ровности я завидовала прямо Витни Хьюстон, я смотрела на елку. Как я хочу иметь такой рот, исполняю свое желание. Ну это класс, мечты 100%. должны осуществляться. Сто процентов, и у меня все для этого есть. Ира, вопрос еще такой, вот все-таки как правильно чистить утром до или после еды? Я знаю ответ, но я хочу, чтобы ты рассказала. А я тебе скажу, что э, не все так категорично. А? Есть разные э, Разные э, теории, разные школы. А, ну зависит от еды, которую мы едим на завтрак, я тебе так скажу. Если ребенок ест, и, да и взрослый, а, ест а, яйцо, овощи, зелень на завтрак, да, то он может почистить зубы до еды. Если это мягкая, углеводистая пища, чаще всего мы едим на завтрак кашу. Лучше чистить зубы после еды, причем не сразу после еды, а минут за 20-30 после. Ну это в идеальном случае. У вот, Мартина на завтрак чаще всего каша, и он с очень авторитетным... Кто нам говорит, а Ира сказала, чистить зубы после Ну Мы с ним пообщались о том, что он ест. Я ему рассказывала, что если ты там ешь что-то, то тогда так-то, а если это, то тогда по-другому. Он так очень серьезно слушал меня. Он очень серьезно к этому вопросу относится, потому что у нас, да. Ира, и вопрос все-таки еще раз я хочу, чтобы ты об этом сказала. Как быть и что делать, если после неудачного опыта ребенок панически боится стоматолога? Тоже вот не сказано какой-то возраст. но вот тут прямо несколько вопросов по этому поводу. Я скажу так. Страхи наши, они никуда не деваются. Очень много родителей принимают решение, раз вот один раз пошли и нас испугали, чтобы он не переживал. Я не буду его там вводить вообще, там два года не буду показывать. Это категорически неправильная позиция, потому что чем раньше мы начинаем со страхом встречаться, взаимодействовать и э, бороться, тем быстрее мы его можем побороть. Чем более страх закоренелый, тем дольше его нужно прорабатывать. То есть, может, человек взрослый боится, но уже не помнит, от чего он боится. Потому что тогда родители там пустили на самотек этот, э, этот процесс. Нужно двигаться постепенно. Не обязательно вот ходить э, изо дня в день и раздражать ребенка. Вот сейчас есть в социальных сетях очень много всего. Но прежде, прежде чем показать ребенку что-то, вы должны сами посмотреть этот мультик. Нет ли там никаких угрожающих, потому что есть такое. Ну вот, например, мультик, которые любят три кота дети про удаленный зуб. Я его не люблю, потому что там есть история про то, что один котенок пугает другого. То есть может ребенок имена это из, э, из мультика взять, а не то, что вы хотели, что на самом деле все хорошо и быстро. Mm -hmm. Можно просматривать информацию, которую вы хотите показать ребенку. Есть много книжек сейчас интересных, есть много видео интересных, которые э, помогут ребенку немножко смириться с ситуацией. Я, у меня же не только календарь есть со стихами, которые я написала, у меня есть вот такая еще книжка «Зубастые стихи». Там рассказывается про, вот я открыла про Костердам, в стихотворной форме про все манипуляции, которые происходят с ребенком на стоматологическом приеме. Объясняют ими простыми доступными словами в стихах, объясняют ему, что, что и для чего это нужно. Опять же, это не только вот у меня такая книга стихов. У меня с одной стороны стихи для детей, с другой стороны объяснения для родителей. Вот часто родители хотят сделать лучше, а получается как всегда, потому что говорят: в первые посещения не бойся. То есть подождите, когда вы ведете ребенка на батуте прыгать, вы что ему говорите? Не бойся. Не бойся, да. Вот. «Потерпи» – это все слова, которые необходимо да, да, да. употреблять для подготовки ребенка к посещению врачу-стоматолога. Если вы э, не знаете, что вам сказать, лучше ничего не говорите. Скажите, мы сейчас идем в гости к зубной фейтам, или, или э, ну, кто, кому угодно, просто к стоматологу. Он посчитает твои зубы. Все все остальное возьмет на себя если это грамотный специалист возьмет на себя специалист вот был еще вопрос по поводу того как выбрать специалиста правильно у нас в одессе есть два способа сарафанное радио и, э, и интернет. Но интернет — это тоже сарафанное радио, потому что ты прислушиваешься к тем людям, которые тебе близки, да, а прочитаю. не которые, так сказали, э, проинтуичить этот вопрос, э, посмотреть, э, опять же, практически все из нас ведут социальные сети. Посмотреть, Почитаю. показать... Ему внешний человек нравится или нет. Потому что не бывает плохих, а хороших. Бывают люди, которые совпадают эмоционально, бывает бывают не совпадают эмоционально. Поэтому вот с этой стороны тоже надо подойти. Если ребенку нравится человек визуально, вы приступаете к следующему этапу. Вы идете знакомиться, вы смотрите на реакцию ребенка, вы можете спросить у доктора, использует ли доктор местное обезболивание, да? использует ли доктор кастердам. Если вы понимаете, что он по новым методикам лечит детей, то, соответственно, вы можете э, немножко больше быть уверены в том, что качество работы, которое проведено будет с ребенком, будет высокое. Очень много из нас фотографируют свои работы. Опять же, это можно посмотреть, как было до, как стало после. Много сейчас есть вариантов, которые э, можно проверить, но э, не стоит искать самый дешевый вариант. Это то, что я э, хочу сказать сразу. Медицина не может быть качественной и за одну копейку. Ну, не бывает такого. Доктор учится очень долго для того, чтобы э, сделать то, что он делает и очень много тратить ресурсов и финансов на то, чтобы быть тем, что он есть, и развиваться, и быть в струе. Поэтому поэтому вот так. Да. Надо искать. А, а еще я, раз... хочу, я хочу да. сказать, вот, да, что э, э, все мы связаны все доктора, Россия, Украина, там, будь то Львов или Киев, будь то э, Ровно, или Москва, или, э, или Краснодар, мы все знаем другого, те, кто учится постоянно. Я думаю, что психологи тоже Вы на одни конференции ездите точно так же, как и мы. Да. Если ко мне обратиться человек э, из Казахстана, то я в три клика ему найду доктора, чтобы он полечился там, где он живет. Вот так. То есть да, можно... это очень ценное было замечательно. А, скажи, где можно приобрести твою книгу вот эту со стихами? А, у нас есть она в клинике, есть э, на сайте Dental Books, э, Ну и ко мне можно обратиться, у меня они есть в наличии. Если у нас Хорошо. есть одна... Если у нас есть одна минутка, я бы хотела да. бы резюмировать это все стихотворением. Да. Вот многим детям я мотивирую чистку. Стих называется гигиена. Если хлеба ты наелся, рот забыв прополоскать, уже ночь начнут микробы всей гурьбой упировать. И устроив дискотеку в грязных майках и штанах, соберутся все злодеи на нечищенных зубах. И на утро ты проснешься с ощущением таким, будто вечером объелся яблок с запахом плохим, если от таких соседей Захотелось отдохнуть. Зубы вечером и утром ты почистить не забудь. Щеткой, зубной усердник паразитов выгоняй, и тогда их больше в гости к себе не ожидай. Супер, Ира! Спасибо тебе большое! Я рекомендую всем нашим зрителям подпишитесь на Ирину. Читайте ее полезные советы, смотрите, как она рассказывает сказки, читает стихи. И спасибо тебе большое за очень интересную беседу. Мне, например, было очень интересно. Спасибо. И самое важное, что нам было интересно, правильно? Да. Спасибо, спасибо тебе большое. И до скорых встреч. Пока. Спасибо.